Если мы с вами посмотрим на крест стихий и вернемся к самому началу нашей работы на базовом курсе, то мы с вами увидим, что крест стихий он не зависит ни от каких информационных структур. Информационные структуры от сложного к простому, приближаясь к точке сопряжения, пересечения креста, видоизменяют определенным способом ту или иную стихию делая ее удобоваримой для жизни понятие огня достаточно сложно воспринимаемое нами а, а вот понятие любовь уже значительно легче потому что мы можем ее описать это чувство которое хоть раз в жизни каждый человек испытывал да? но тем не менее любовь это производная огня объединение захват Точно так же, как и ненависть, это понятие земли, исключение лишнего, удаление из сознания то, что точно не нужно, и из жизни соответственно тоже, вот что такое ненависть, отторжение, любовь и ненависть, притяжение и отторжение. На втором уровне круга стихий, первооснов стихии приобретают уже совсем иные иную форму взаимодействия, это не притяжение отторжения, это конфликт, конфликт на уничтожение, который идет, говорит, из «ключи лишнего. Здесь работает принцип естественного отбора, и он очень важный, очень главный для выживания и человеческого общества, и формирования цивилизации в частности. Да? должны победить сильнейшие, и здесь работает принцип победить должен сильнейший. Первоосновы добро, зло, свобода и традиции выполняют как раз именно эту миссию, они включают состояние вражды между системами, структурами, людьми и так далее. Состояние конфликта, который... Образован на самом первом порядке, на самом первом круге первооснов ⁇ свет, тьма, порядок и хаос ⁇⁇ это конфликт соперничества. Он уже не предопределяет войну, он уже не предопределяет вражду, он предопределяет соперничество различных стихий. Кто над кем? При этом здесь не стоит вопрос взаимного уничтожения, здесь стоит вопрос взаимного управления. А все это нужно для того, чтобы стихии могли сочетаться. Потому что в обычной среде, если мы возьмем не природную среду, а среду, скажем так, масштабов космоса, то эти стихии не сочетаются друг с другом, они вообще не зависят друг от друга, они абсолютно самодостаточны и могут существовать сами. Но чтобы зародилась жизнь и жизнь эта давала какие-то определенные процессы, эти стихии нужно модифицировать. Человеческое сознание находится в самом центре, то есть оно в основном своими структурами воспринимает модифицированные энергии и живет в модифицированных энергиях. Но сознание мага должно подниматься выше. Сначала это уровень колдовства, это ходить по краю, по грани внутреннего круга, ограниченного первоосновами любовь-ненависть жизнь и смерть, эти первоосновы должны быть абсолютно понятны, управляемы и э, заполняемы согласно воле самого практикующего. Второй уровень, это уровень жречества, он ограничен первоосновами свободы, традиция, добро и зло. И здесь принцип вражды, отрицание того, что не есть твой канал, не есть ты, не есть твоя сила, начинает работать очень активно, именно поэтому у всех священнослужителей, такая непримиримость к культом соседей. Да? Это алгоритм, который вложен как бы программно, да? он не, не может изменяться. И только лишь переживя все, можно подниматься на уровень верхний, Вот верхний уровень, ограниченный первоосновами свет, тьма, порядок и хаос, это уровень магии, магии в чистом виде, которая управляет стихиями, до их преломления. Состояние креста стихий, которое мы с вами достигаем, это как раз и есть состояние магии. Точка сборки того, кто занимается магией, должна уметь иметь возможность свободно фиксироваться на уровне сахазрара чакры, то есть на уровне магического включения. Когда мы фиксируем точку сборки на уровне сахасрары чакры все, ча все стихии приходят в естественное природное соответствие. Они соперничают, но не конфликтуют. Их соперничество приводит их в состояние обнуления друг другом. Но при этом при всем природное соперничество не позволяет им полностью самоуничтожиться. Огонь будет стремиться к воздуху, потому что воздух его усиливает, но сжигает воздух, помним с вами это, да? Воздух, чтобы сбежать от огня, начинает двигаться в сторону Земли, потому что Земля дает ему возможность движения, возможность убегания от а, непосредственного огня. Земля же, в свою очередь, быть, всегда находится под угрозой быть высушенной воздухом абсолютной, чтобы не быть высушенной, она стремится к воде. Вода ее оплодотворяет, вода ее увлажняет. Но вода становится в данном случае под угрозу э, зависимость от Земли, потому что Земля норовит впитать в себя всю воду. И чтобы это не произошло, вода должна войти в иное агрегатное состояние, то есть оторваться подальше от Земли, быть состоянием пара. А это значит, что вода будет стремиться за огнем. Огонь норовит быть погашенным водой. Соответственно, он начинает от нее убегать опять же в сторону воздуха. Образовывается бесконечное движение противо Движение в магии, которое идет противосалонь, и время богов, оно идет как бы навстречу нашему. Вот так. Да? На этом уровне начинает функционировать сознание мага. Оно включает воронку. Воронку по сахасрара-чакре совсем иного качества, чем воронку по вишудхе. Эта воронка затягивает в себя информацию. при этом при всем, чем сильнее раскручивается раскачивается эта воронка, тем более качественную и более глубинную информацию из верхних планов отмана мы способны в себя втянуть. А это значит, что плотность, плотность этой информации настолько высока, что сознание обычного человека оно просто не воспримет эту информацию, ну и просто в лучшем случае не почувствует, в лучшем случае это просто будет вынос мозга. И только сознание развитое в магическом ключе способно эту информацию улавливать. Улавливать, впитывать, распаковывать в самом себе и точно так же без остатка отдавать земле, потому что эта информация предназначена по плотности не для человека, а для земли. Человек лишь антенна такая, да, проходящая. Поскольку сознание человека не может воспринимать, обычного человека, не может воспринимать этот поток в чистом виде, сознание трансформируется, точка сборки фиксируется на каком-то уровне, например, на уровне астрала, на уровне ментала, где эти энергии, этот информационный поток становится уже трансформированным, уже преображенным и доступным для удобоварения определенными людьми, основной массой. Очень ограниченное количество людей, которые, у которых раскрыта теменная чакра и которые могут воспринимать этот информационный поток, берут его в нередуцированном, в чистом, в первозданном виде. Вот такое состояние в нашей, в нашей человеческой духовной практике называется состояние просветленности. На этом состоянии сознания живут разум святых, бодисаттв, да, то есть те, которые уже достигли состояния нирваны. Нирваны это включение в абсолютный информационный поток атмана. Понятно? я объясняю? Соответственно мы с вами через крест стихии фиксируя точку сборки, входим именно в такое состояние. Понятно, что оно будет еще более непривычным, чем в состоянии удержания себя, например, на уровне будхиального тела или каузального тела. Потому что здесь абсолютная не включенность ни в какие процессы. А планомерно трансформируя себя эволюционно от земли, заканчивая состоянием Огонь-Земля, мы усложняли свое сознание, мы усложняли его последовательно, постепенно, давая ему больше любви, больше разбор работы с информацией. На каком-то уровне эта информация была абсолютно воспринимаемая это привычный уровень, да? потом начались сложности, понимается не все. На, этом уровне, на этот уровень естественным путем можно дойти только лишь пройдя абсолютно все этапы предыдущего роста. И состояние креста стихий, оно отчасти более усложненный вариант будхиального состояния Огонь-Земля. Там не было предпочтения относительной идей. А здесь в состоянии креста стихий нет предпочтения вообще ни перед чем. То есть не просто нет никакой вещи лучше, чем другая вещь, а, и это не убеждение, это абсолютно точное видение, абсолютно точное понимание, когда не надо подтягивать доказательства под эту простую истину, под эту простую аксиому. Сахасрара чакра, фиксируя свою точ точку сборки на ней, позволяет видеть эгрегориальные системы уже не в плоскости, как мы общаемся друг с другом, а как бы сверху. Мы поднимаемся над эгрегориальным миром, и он становится нам виден немножко с другой позиции. Правда ведь сверху можно увидеть больше, чем сбоку, слева, справа, да, снизу. И вот здесь тоже вам будет видно нечто больше. Видно, как, как на самом деле выглядит и взаимодействует друг с другом эгрегоры. Их драки, их эгрегориальную взаимозависимость, их иерархию, да, и как они пытаются эту иерархию превозмочь, то есть это их игры, которые становятся вам бедны, но вы в них не включены. На уровне Огонь-Земля вы в них включены, как полноправный игрок, конечно же, да, независимая масса, но включены. А в, это, в этом состоянии вы из них абсолютно исключаетесь, потому что вы видите, как это все происходит, причем в абсолютно равнозначных условиях. что эгрегор одного государства, что эгрегор другого государства, нет разницы. Что эгрегор одной религии, что эгрегор другой религии, нет разницы. Нет разницы вообще не перед чем. Это процессы, которые становятся видны только когда фиксация внимания поднимается на этот уровень на уровень раскрытия сахасрара чакры. Удержаться на этом уровне крайне сложно. Естественным путем, повторяю, это надо эволюционировать также естественно, то есть пройти все стадии развития от куколки, личинки к бабочке. Все пережить на астрале, все пережить на ментале, научиться управлять временем виртуозно, научиться управлять эгрегориальными включениями, взаимодействиями с эгрегором по огню Земли, то, что вы делали виртуозно. И собственная значимость становится простейшим инструментом для того, чтобы просто существовать рядом с людьми в том качестве, в котором вам надо и удобно. При этом точка сборки, зафиксированная на кресте стихий, всегда будет иметь тенденцию занимать ту позицию, которая удобна. И всегда возвращаться назад, когда в этой позиции перестает быть нужда. Как только мы с вами научимся долгое время удерживать точку сборки на сахасрара чакре, то есть на кресте стихий, потребность удерживаться в каком-то ином состоянии дольше, чем необходимо, должно исчезнуть совсем, просто исчезнуть. Да? Рабочее базовое состояние это раскрытая сахазарара чакра. Все остальное под обстоятельства, под людей, под задачи, под цели, под ситуации да? вошли в состояние, отработали какую-то задачу, вышли из состояния. Ни в коем случае не висеть на нем, на этом состоянии. Вот этому и будет учить вас крест стихий.